А эту тоже не оставлять? Вот Нет, это, оставляйте. это, оставляйте. это, оставляйте, да. это Смотрите, значит, у нас самые сильные ветки должны быть нижние. И чем выше, тем меньше толщина должна быть веток, и они должны быть короче. Поэтому там, где нижние ветки, там больше листвы и больше затенения. Поэтому если остается, вот такая, появляется такая ситуация, как. Есть, вот ой, на сучке. вот она есть здесь, и она есть здесь, да? mm -hmm. То вот здесь вы вырезаете, потому что затемнение, а здесь мы смотрим, здесь ветки короче, света больше. Mm -hmm. То есть мы смотрим, надо их все вырезать, или может быть мы из них плодовые сделаем. Если есть возможность сделать плодовые, что она ложится, смотрите, как она ляжет и так дальше, то вы ее не трогаете. А если она растет вверх и пучком, ну тогда уже вырезаем. То есть первую, если вот тут вот. Такие пучки вырезать, это же не думай. А вот здесь надо думать, посмотреть. В принципе, они все могут да. лечь. Да. А Но все и... равно, если тут... О, вот и я лево, с, с этой стороны посмотрела, а с этой не посмотрела. А тут вот да, очень, очень кучно. Но тут выходит уже 4 в одну сторону. вот это уже слишком. То есть тут нужно какую-то... Вот-таки будет перебрать слишком. Алло. Слишком много. Да, я думаю, да. Да. да. Я думаю, что да. вот это. Не знаю. Занят. Давай. Это на ее место ляжет, и это ляжет. А вот эти вот. Вот здесь вот тоже надо можно. прорезать. Слишком много осталось. Здесь. Значит, что мы смотрим? Я бы убрала вот эту, потому что она все-таки в середину идет. Вот эту. И лучше всего выломать. Вы знаете, раны те, что выламываются, зарастают намного лучше те, что режутся. Вот, поэтому Будем на косточках. На косточках. И на яблоне тоже, между прочим. Там все на скорой А, ну, смотря какие ветки. Если молоденькие, то всегда выдранные ветки всегда лучше зарастают, чем вырезанные. Ну, это. это да, тут есть почки просто. Жалко уже. Соберем урожай, и тогда вот так вот можно отсечь ее. Эту оставим. Эти вырежем. Пока что не трогаем.